Чтобы снять усталость, можно взять энергию от предметов вокруг вас. Сейчас вы потренируетесь это делать. Закрывайте глаза. Вы на улице. Вечер. Небо хмурое. Холодный ветер задувает под одежду. Сверху что-то капает. Дождь или снег? Немного знобит. На холоде мышцы сжимаются, чтобы сохранить тепло и носу пыли, кровь хуже, питает мозг кислородом. Появляется чувство усталости. А усталость наталкивает на неприятные мысли. В последнее время было много дел. Есть что-то, что осталось непонятным. Эта неопределенность сидит где-то внутри и потихоньку вытягивает силы. Хочется спать. В голове с трудом ворочаются мысли. Ощущение, как будто вы корабль с И через нее заливается чувство усталости. Каждый раз, когда оказываешься в похожем состоянии, можно восстановить силы с помощью того, что есть под рукой. Слышите звук? Красивая мелодия. Кажется, вон из того кафе. То, что нужно. Чтобы восстановить силы, нужно найти что-то приятное, что привлекает внимание. Заходите. Открывайте дверь Ручка двери металлическая или деревянная? Тут порог Дверной колокольчик как бы здоровается своим звоном И сразу как-то легче на душе Звук нейтральный Но когда стараешься услышать в нем что-то хорошее Сразу заряжает позитивом Вы с холодной улицы А внутри кафе приятно, тепло если сконцентрироваться на ощущении тепла, можно почувствовать, как тело расслабляется. Сразу хочется расправить грудь, выпрямить спину, потянуться, сделать глубокий вдох и выдох. Приятное ощущение. Шея расслабляется, когда тепло сосуда расширяется. Кровь насыщает мозг кислородом хорошо. Поднимается. А когда настроение поднимается, сил становится больше А как пахнет? Приятно? От запахов тоже можно брать энергию Принюхайтесь, вдохните поглубже Какие-то специи, корица или мускатный орех Яркий, терпкий аромат, бодрит чтобы усилить чувство бодрости, сосредоточьтесь на запахе. На что он похож? Может, на огонь, который пробегает по носу, по гору? А да, огонь — это энергия? Какое приятное, чуть заметное жжение. А что если увидеть запах? Можно представить яркий, бодрящий образ. Как состояние, которое вы хотите получить. Может, этот запах... Как крошечный ароматный салют? Бах! Резкая сладкая вспышка. Вкус прокатывается по языку. Бах! Острая вспышка с перчинкой. Прочищает нос, приятно обжигает горло. Какого цвета вспышки? Красного или оранжевого? Огненные, энергичные цвета. раскрывают. Вспыхивают, как бутоны Вмешиваются в остро-сладкий коктейль Красота И сразу возникает чувство тонуса, бодрости От простого запаха специй А что еще нужно, если вы устали? Давайте приведем в порядок мысли Разложим все по полочкам Нужно что-то, что ассоциируется с чистотой, порядком Смотрите, Вон там стоят столики. Выберите, куда сесть. Вон тот, пристально белый. Самый раз, чтобы очистить голову от лишнего. А вон тот, теплого древесного оттенка. Выберите его, если хотите успокоить мысли. Садитесь. Хорошо. Обратите внимание. Тут аккуратно разложены столовые приборы, салфеточки. Маленький цветок в горшке Все упорядочено Лежит на своих местах Не мешает, не отвлекает По ассоциации в голову сразу просачиваются приятные, упорядоченные мысли Щетки, стройные Они как бы раскладывают все задачи по полочкам И настроение поднимается Энергии становится больше Прекрасно Ассоциации — это крайне мощный инструмент. Потрогайте поверхность стола. Приятные ощущения? Может, она гладкая, как стекло? Ровная? И тогда мысли сразу выравниваются. Может, даже останавливаются? Голова чистая, думать легко. Или, может, поверхность шероховатая? И тогда мысли текут в творческое русло. Может, что-то интересное приходит в голову? Хорошо. Голова не тратит силы на лишние, неприятные мысли. И энергия возвращается. Ее становится больше. А если надавить на крышку стола посильнее? Какие ощущения? Стол стоит твердо, надежно. Можно взять у него эту устойчивость. Облокотиться на него. Он как будто поддерживает вас. Берет вашу нагрузку на себя. Мышцы спины расслабляются. Усталость уходит. И сразу чувство безопасности, спокойствия. Дыхание ровное, глубокое. Отлично. Когда чувствуешь себя устойчиво, мозг перестает бороться с вымышленными опасностями. И энергии становится больше. Сейчас спокойное, хорошее состояние. Можно сделать его поярче, добавить вдохновение, красок. Найдите что-то живое, динамичное. Посмотрите, там на стене висит большая картина. Что нарисовано? Танцующая пара. А что они танцуют? Может, танго? Или даже что-то более активное? Танец — это движение, а движение — это энергия. Чтобы ее взять, сосредоточьтесь на картине, почувствуйте ее. На женщине яркое, алое платье. Подол развивается пестрым розовым, оранжевым, фиолетовым. На мужчине костюм сине-зеленого цвета. Жаркие оттенки сталкиваются с холодными стан Краски встречаются всплесками разных цветов. Как будто картина бурлит, живет. Хочется дотронуться до каждого оттенка. У вас бурлят такие же цвета. Сердце качает красную кровь. Все пульсирует. По синим венам бежит энергия. Приятное чувство тепла, жизни. Кровь приливает к коже. Пальцы покалывает. Хочется двигаться. Движение из картины раскачивает энергию. Поднимает ее наверх. Не дает ей залежаться, освобождает ее. Можно почувствовать теплый поток, который сейчас идет от ног к голове. Голова приятно кружится, и сразу настроение поднимается. Яркое, живое чувство. Вы только что получили его от картины? Прекрасно. Хочется встать из-за стола. Тело словно подбрасывает вверх. Никаких усилий. Чувство силы, уверенности. Хочется пойти, может даже побежать и сделать что-то полезное, интересное. Да что угодно. В таком состоянии вы можете все. Вы всегда можете получить приятные ощущения. А значит и энергию от того, что вас окружает. У вас уже отлично получается. Остается только закрепить результат. В ближайшие 10 минут попробуйте взять энергию от любого предмета, который вам нравится. Сосредоточьтесь на нем. Потрогайте, обратите внимание на запахи, ощущения, звуки, которые сопровождают вас в этот момент. Обратите внимание на его свойства. Он вызывает спокойствие. Когда вы расслабитесь, или он яркий, динамичный, когда вы взбодритесь, подумайте об ассоциациях, которые возникают. Позвольте ему тянуть вас по-настоящему. И вы заметите, что лишние мысли и эмоции просто исчезают из головы. Энергия возвращается, и ее становится больше, а настроение улучшается.